У бенчиков свинят по свежему снежку в белую манят люблю призвону факт по воде. Первушку на санях. и выпав из саней, Сугроб свалился с ней, Упавшись, как кача в объятиям мои. Она в сугробе скорича, призналась мне в любви. А водянье крутить как здорово Любви. Бубенцы, бубенцы, радостно галдят Звон идет во все концы, садочки летят э! Новый год, Новый год, в гости к нам идет Весело все вместе мы встретим Новый год Как звонка на скатку бубенчики свинят По свежему снежку, даль белую манят Люблю трезвону в такт, поводья И Лича призналась мне в любви. Бухтенцы, бухтженцы, радостно долдят. Зонды идет во все концы, заночки летят. Эй, Новый год, Новый год, власти к нам идет. Тряселась все вместе, мы зретим Новый год. Как звука? Мои. Она в сугробе с гордичча призналась мне в любви. Будет си, будет си, радостно глядя, Зомби идут во все концы, заточки летают. Сугроб свалился с ней, упавших как я, в обьятия мои. Она в сугробе с че призналась мне в любви. Она в сугробе с призналась мне в любви Люблю перед звонок по поводья не крутить Как здорово вот так на легких саночках катить Бубенцы, бубенцы, радостно галдят Звон идет во все концы, саночки летят э! Новый год, Новый год, в гости к нам идет Весело все вместе мы встретим Новый год Катал однажды я подружку на санях И выпав из саней, сугроб свалился с ней Бубенцы, бубенцы, радостно галдят Звон идет во все концы, саночки летят э! Новый год, Новый год, в к нам идет Весело все вместе мы встретим Новый год Как звонка на скаху, бубенчики свинат По свежему снежку, вдаль белую манят Люблю призвону факт, по поводья не крутить Как здорово! Без горича призналась мне в любви. С ней, упавших, как кача, в объятиям моих, Она в сугробе с сгорнича, призналась мне в любви. Бухтенцы, бухтенцы, радостно голдя, Зонды идет во все концы, заночки летят. Ружько на и вы по саней, в Сугроб свалился с ней, упавших как хача, в объятия мои, она в сугробе с призналась мне в любви.